Всем привет, друзья! За окном весна, погода отличная, настроение тоже. Э, уже хочется очень сильно поехать на дачу, приготовить что-нибудь в казане, на огне. Но пока еще у меня дороги туда нет, все в снегу. Так что готовлю я сегодня дома. В общем, решил я потушить капусту с миском, да с овощами. Я думаю, что будет очень вкусно. Давайте начнем. И я вот первый раз, конечно, решил вот такими вот кусками, как обрезал, Ляшку, то есть полностью разделал, не стал нарезать ни на гуляш, ничего. А заморозил такими кусками, даже со шкуркой, с салом. То есть, когда я буду готовить, я уже буду разделывать так, как мне надо. Если захочу сделать какую-то отбивную, то буду ее разрезать на отбивные. Если захочу сделать гуляш, то буду резать на гуляш. Вот как в данный момент. Сейчас я сниму сало. В первую очередь обжарю сало в казане, а потом уже буду отправлять мясо. Итак, да, вот смотрите, я снял сало, порезал на такие порционные кусочки. Он у меня сейчас в казане все это обжарится. Жир вытопится. И мясо порезал тоже вот на такие порционные кусочки. Конечно, надо было мне его заранее вытащить, разморозить, чтобы оно было полностью мягкое. Ну ничего страшного. У меня не так слишком много свободного времени, чтобы идеально все прям так подготавливать. Готовлю как есть. Так, ну все, я плиту включил, поставил казан. Отправляю туда сало, чтобы вытапливалось. Так, ну вот, смотрите, у меня сало вытопилось. Так, как я хотел. Дальше отправляю мясо прям полностью, отправлю. Не буду я сегодня заморачиваться, кусками обжаривать, сегодня хочу его просто потушить. Пока у меня тушится мясо, давайте я вам покажу, какие я буду использовать овощи. Из овощей я буду использовать лук. Я его уже порезал полукольцами. Также буду использовать морковь. Я ее натер на терке. Только для красоты. Мне нравится, когда она вот такая вот у меня будет в блюде. Баклажан. У меня оставался кусочек в холодильнике. Я его тоже взял, порезал. Отправлю в казан. Я думаю, что блюдо он мое точно не испортит. Также капусту я ее порезал соломкой. Можно порезать кубиками, кто как хочет. Но мне нравится вот так вот. Перец болгарский тоже порезал соломкой. Здесь у меня помидоры, я их порезал дольками. И зелень. Зелень у меня здесь. Петрушка, лук, укроп. все мясо пожарилось, вместе с салом, дальше в казан я отправляю лук, лук обжарился пару минут, Следом отправляем морковь. Итак, морковь у меня обжарилась, уже обмякла. Дальше я отправляю капусту. Плесну немного с чайника воды. Все, у меня капуста ну, сколько минут десять протушилась пока достаточно баклажан баклажан готовится быстро ему тут буквально минут пять достаточно Так, ну все, в следующем я отправляю перец и помидоры. Она что-то, что-то быстро тушится. Аккуратненько перемешиваю. пробовал капусточку может больше даже чем в полуготовность все я так думаю теперь можно отправлять соль специи я отправляю томатную пасту немного ее обжарю По специям смотрите сами, почему я не показываю вам какие я сыплю специи, потому что это э, вкусовые качества любого человека разные, поэтому я считаю, что я могу сегодня добавить одно, завтра другое. Вот сегодня я ничего не хочу такого сильного, черный перец молотый, томатная паста, ну и немного паприки насыплю. Посолю. Все, крышкой накрыл. Ставлю огонь поменьше, пусть еще минут пять потушится и все отправлю в зелень. Итак, друзья, гарнир можно использовать любой. Я сегодня хочу творить спагетти. Так, ну все, капуста у меня готова. Обязательно попробую на соль. Блин, ну вкус -то какое. Я прям... Сам себе иногда удивляюсь. Нет, все, соли достаточно, не надо пересаливать. Все, зелень. Отправляю в зелень. Все, зелень в казане. Значит, казан выключаем. Аккуратненько перемешаю. Я ее накрываю, отодвигаю в стороночку. На эту плиту я передвину воду, чтобы у меня спагетти быстрее сварились. Получилось очень вкусно. Советую вам приготовить. Всем пока.